знаешь, и ты главный герой И сейчас, когда люди в стаях Важно тебе оставаться с собой Жизнь игра ты это знаешь И ты главный герой И сейчас, когда люди в стаях Важно тебе оставаться с собой Тебя сейчас Смотришь ты Вперёд тебя И бьёшь пить на руках Смотришь в глаза того, кто на броди и, и ведом страх И, и сейчас решится судьба Фанты или пропа? И выиграйте судьбы 1-0 всегда